Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Энто... И... И... И... Добро пожаловать. И... Да, добро пожаловать. SDC UK 22, раунд 2, компетишн, который будет состоять из семи карт, насколько я помню всего карт начиная с 21 по 27 это вторая карта из э, большого такого competition и она проходила с 8 мая по 15 мая Мы немножко задержались обзором но что поделать ну, судя ну, по ну, да судя по информации о карте она содержит кучу всякого оружия граната rocket плазму машинка есть перчатка тоже есть то есть, да. э, вроде насыщенная такая карта С кучей оружия, с кучей всего Да, я думаю, Дэмки. перчатка добавляет Прям, знаешь, комбинации взаимодействия оружий Перчатка и машинган очень такие колоритные на этой карте <laughs> <laughs> Ну ладно, чё, я карту почти не играл В плане, что я ее играл, но я ее не затрачивал. да, да давай и... ты попробуешь дойти до, до финиша Да, я да. а потом подробнее расскажем. Да, покажет ага. нам нюансы. Ну, нам дают две гранаты. Я, ну опять же, мы здесь не кидаем камни в огород. Кто хочет послушать камни в огород, пожалуйста, милости просим на стрим. Это у нас кнопки, я зря да использовал. А, да, наверное. Ну, ты можешь даже, ну, даже пройти без них. Ну да. В общем, то, что это кнопки, я тоже не сразу знал. Можешь включить там триггер либо показать, если что. Блин, у меня нету даже этих от реггера да? да. а, у меня нету файлов у. даже о а здесь гранату кстати прикольно а -а -а -а. смысле каких файлов если у тебя и дефе это можно команда включить ну чтобы они были не мерзкие а -а -а -а -а. ну пусть ну, пока не не не в не не не не не не не не не не не не не не не не ну, давайте Заберемся наверх Не, не получилось. получилось Все у тебя ничего нету Ракет нету Больше не дадут Ясно да, проходи сначала Нет А мне две хватит? Если очень Хорошо, слою, что хватит. <связь> да. не, не словил. Нет, ладно. А у нас не Divmap, да? <связь> а, у нас вроде бы нет, надо переводить. Давай, переводю. А, у тебя был вот. Если а, напишешь... да, да, сейчас уйду. Я, я уже напишу, а я уже написал. Divma. <связь> так, ну давай, э, мы старт подразобрали. Давай я. Там. Залечу, не будем мучить Зрители, так сказать, еще дымок много Так, здесь мы вылезаем Нам дают э, Плазму, одну штучку И вообще Я кину один камень в огород Кнопки или какие-то Элементы, с которыми можно взаимодействовать Не очень очевидные На этой карте Потому что сюда мы стреляем и нас кидает На 500 Откуда мне знать, что это не просто дизайн еще и текстура кнопки какая-то непонятно ну в общем такое. ладно нам дают значит нам одну плазминку добавляет нам 500 скорости вне зависимости кстати да то есть если я 500 он ничего, он да, прибавляет он да. прибавляет скорость просто он прибавляет только в одну сторону как бы было 500 стало 1000 было 0 стало 500 плазмин дальше здесь у нас по вот. отбирает у нас плазму и видим мы что есть об вот туда же подсказочка rl плюс pg стало быть рок рокет плюс э, плазма нам дали рокет нам дали плазму и собственно выглядит это Опа. Выглядит это так, что нужно кинуть ракету и проплазнить. Можно 2Х это Вылетаем и сюда, сверху есть зачем-то рампа. Далее у нас такой зм змееобразный спуск по рампочкам. Комната похожая на старт. Всё пропрыгивается и дают нам две гранаты видно что куда-то нужно далеко наверх поэтому мы можем таким вот образом ну, почти <соснование> э -э -э, давай! <соснование> назад видал вот и все <с -соснование> <с -соснование> вот и финиш а, можно... а сбоку нельзя, вот эти все моменты А здесь еще можно сделать остановку И взять, о, подожди А, а здесь оп еще да, Ты не знал? Н нет Ты же ты карту проходил? Да, ну, проходил, но я ее прям так не смотрел Да мне, я вообще на этой неделе не это Надо оп ловить, наверное, не в кнопку А, а из-за того, что ты попал, наверное, в кнопку Она просела и не ставила все оп не знаю. Вот ну и, собственно, финиш <свист> по этим по стенкам стрелять нельзя. Что еще могу заметить? И есть skybox. <свист> ну, и все в целом, из такого, что очевидно, здесь можно кидать одну гранату, например, наперед, вторую таймить как-то, но потом залезать, наверное, не очень удобно. Ну, наверное, и все Я больше ничего, наверное, не скажу Поэтому давай ты Уже со взгляда человека. окей, Короче, если... Так, что сказать Во-первых, на старте у нас две гранаты Причем вот я умер, появился, мне гранаты в руку не взялись Это очень раздражает, потому что я появляюсь Мне нужно переключаться гранату, скидать ее если что-то не получилось, опять нужно переключаться на гранату. Они нас раздражает, но ладно. Что поделать? А, старт у нас находится после гранаты, то есть кидать гранату вот туда очень невыгодно, потому что тратим время. То есть нужно mm -hmm. где-то вот так... Не понимаю, может, Короче, до старта мы кидаем гранату, из граната пытаемся залетить на мяч. Вот. Долетели. Здесь у нас кнопка. А, с этой кнопки можно ли, либо ускориться вперед. ну, изначально для большинства, я так понимаю, народу, скорее всего, будут стрелять гранатой в эту кнопку, а потом, если четыре ракеты есть, например, две или не знаю сколько, пустить эту стеночку, а, обогнать ракеты и сделать 2Х, чтобы залететь вверх. Вот, здесь граната для тех, кто не смог. Для меня. Угу. Ой, все, вставлено плохо. Вот, то есть, э, но, э, если... Ладно, сейчас, что-то покажу. Если, э, чтобы ускориться, чтобы быстрее туда наверх залетять, можно попытаться двоих где-то вот здесь вот сделать. То есть это, по идее, экономит время, пока ты прыгаешь до той стенки, и то есть туда вверх. Плюс у тебя ты можешь немножко горизонтальную скорость сохранить, и э, больше у тебя там скорости наверху будет. В вот, общем, ты здесь будешь завязать, потом там будешь разгоняться потихоньку. Вот, таким образом, э, на старте, я так понимаю, два варианта. Либо с э, кеты, то есть гранатой ты отстреливаешься от кнопочки, разгоняешься от, от этой стенки вверх, либо от вот этой стенки вверх, или от пола. То есть я проходил как-то вот так. Эх, плохо словил ракета, ракета. В общем, таким вот образом, в идеальном случае, если ловится здесь очень хорошо вот этот вот ракет, который мы запускали, мы здесь залетаем из двух ракет. То есть 2, 2х здесь, один здесь, и у нас даже одна запасная застается, нам хватает высоты, чтобы туда залететь. Но это прям нужно очень постараться, Uh, и очень хорошо словить эту штуку Сейчас я в чего залезу, да? Ну, не ловится. самый простой рулт, естественно Энтер легких путей не ищет во, О, во Даже ракет, ракет остался, да А дальше, определительно вот с этой скоростью мы бежим стреляем плазминкой сюда Здесь немножко удивительно сделано. Сначала дали одну плазму, я вообще не знал, что это кнопка. Я здесь делал буст, с буста пытался дальше проходить. Дальше вот здесь где-то находится триггер, который нам дает 45 плазмы. 44, по-моему, даже. Плюс один. Вот. И, в общем, эту кнопку я случайно заметил, стрельнул, она у меня. Хотел сделать там ГБ, а тебя это, да, толкнуло? Ну, по типу того, да. В общем, здесь мы с этой скоростью, которая у нас здесь есть, мы пытаемся разгоняться. Вот, и плазмин по вот этой стеночке. Здесь два варианта: либо по правой, либо по левой стенке. Но, так как дальше у нас идет поворот направо, выгоднее по левой стеночке, потому что это физика CPM, и как бы с левой стенки направо заработать заворачивать удобнее, чем с Вот так вот а, В общем, плазмин по стеночке. Не, не То есть скор со скоростью, которая здесь дается, это, в принципе, несложно делается. Вот а здесь здесь, но ну, по крайней мере в физике урбо 3 удобно здесь от по стеночки плазмить. А в физике CPM, если очень постараться, здесь можно сделать ground boost, то есть по от стеночки мы падаем, здесь делаем гб и летим туда. Mm -hmm. Можно делать без без буста просто с плазмы, мы вылетаем отсюда, заворачиваем, прыгаем сюда на краешек и а спокойно перепрыгиваем яму, потому что скорости там Две с половиной тысячи И должна хватать Сейчас я даже попробую пройти их мало Угол был кривой а, Почти подлетел В общем, чуть-чуть получше угол И мы просто с прыжка можем перепрыгнуть эту штуку ну да. Однако После того, как мы сюда приземлились У нас э, мы делаем э, По-моему, здесь два прыжка Получается, чтобы туда завернуть И перепрыгнуть этот уголок да. сложно. То а есть, чтобы. Да, можно с одного кружка туда за завернуть, перед... но для этого нужно пустануть обязательно. Без буста, тут практически. Ну, очень тяжело без буста сделать mm -hmm. Дальше было очень непонятно у кучи людей, как вообще проходить, что это такое. Потому что ты просто падаешь, здесь ничего не дают. Если тебя оба выключена, ты даже не знаешь, что, что здесь что-то что -то надо делать. Ну да. Стрелочка вверх, как-то подниматься неизвестно, у нас все отобрали. Да, кстати, кто не успел заметить, вот здесь вот находится триггер, вот такой вот, через стенку, который у нас все отбирает. То есть я, вы видели то, что я сохранил один рокет там, на самом начале, у меня его отобрали, теперь я его не могу завязать, у меня только Моншенган остался. Вот, поэтому нужно этот рокет вязать где-то вот в этом месте, от старта до вот этого триггера. Вот. Дальше. Мы упали. Видим Rocket Launch плюс плазмаган и стрелочка вверх. Наверх как залезть? На старте долго думал, ничего не придумал. Здесь есть гранаты. Если здесь ну, граната, например, завязать... И все, Мы как бы прыгаем. Ничего не происходит. Попрыгнулись наверх. А я надеюсь, то, что... Ну, наверное, все нашли, то, что здесь можно сделать поп и подпрыгнуть. Я изначально думал, то что здесь можно как-то с вовом, то есть наискосок, может быть, это что-то даст, а это ничего почти не дало, то есть смысл нам... А в чем прикол? В том, что рокет дают в самом верху. То есть я делаю О, нажимаю кнопочку вперед, вьюсь в головой потолок, и у потолка есть триггер, который мне дает две ракеты. Mm -hmm. И 50 плазмы. То есть для того, чтобы пройти дальше, нам нужно обязательно дариться головой в потолок, Упасть вниз и сползной залететь туда. А, и звоп он уменьшает скорость вертикальная, поэтому я позже немножко ударился в потолок и, как следствие, чуть-чуть потеряю время. Поэтому с обычным омом получалось быстрее. А, ну, в общем, выглядит это просто. Мы делаем оп, бьемся, скидываем ракет, может быть, это два. И пытаемся эти два, две ракеты словить. Сейчас у меня было три, потому что я два раза голову бился. Сейчас должно быть два. Эх, зацепил наш катреггер. Ну, ну, да, тоже сейчас... бывает. <съ <съех> а, технически можно здесь же проходить этот рокет заранее стрелять, то есть сразу после получения, потом пытаться его словить. А, это может быть быстрее, но здесь сложный нюанс, потому что и так, и так надо смотреть, потому что получается то, что ты... Не, ну, если с двух ракет проходить, ты дво, два ракета выстрелил, и пока они летят, то есть вот здесь вот там, типа один, второй, ты их перегоняешь, а, приземляешься на пол и ждешь, там, не знаю, доли секунды, не знаю, на два, на три, ну, да. а, четыре, пока они до тебя долетят, и только потом плазмишь. Если же ракеты выстрелить заранее, ты прямо с прыжка можешь с этим ракетом а, вылетать и как бы меньше времени экономиться. Но, не знаю, быстрее это или нет, мне показалось, чуть чуть быстрее, да и попроще его ловить. То есть, и второй ракет можно вот здесь, например, использовать. Я проходил так, мне показалось, что вот здесь вот вылет лучше с ракеты, потому что если смотреть на дистанцию, ой, на высоту, то есть я определялся, на какой высоте где-то надо расстреливаться и с ракетой потом заворачивал сюда. Здесь у нас имеется вот такая штука, то есть э, рампа наклонная. Здесь есть несколько способов прохождения. Первый — это мы плазмим очень на большой скорости, бьемся головой в потолок, бьемся головой вот эту штуку, идем вниз и дальше пытаемся вырубить сюда и дальше займемся. Второй способ — это мы наоборот пытаемся как можно ниже лететь, вот прямо над вот этой штучкой. И вот здесь вот выворачивает туда. Технически мне показалось, то, что здесь очень большое расстояние, и я старался по низу проходить. Кто-то, наоборот, проходил через верх, и путем того, что очень быстро здесь летел, бился головой, у меня вниз скорость была хорошая, и получалось быстро. Не могу сказать, как лучше, мне кажется, через вниз быстрее. Вот. Uh, здесь очень сложный трюк на самом деле, как ты здесь улетаешь, потому что по-хорошему нужно, uh, в общем, физики CPM, нужно после полета вот таким вот uh, кругами наматывать, прыгать по вот этим рампочкам. К сожалению, это не так-то просто, потому что вот сейчас я проходил и зацепил немножко uh, пол. К сожалению, это плохо так делать. То есть вот этот пол по-хорошему можно перепрыгивать с той рампы. И все зависит немножко от скорости, от того, как ты вырыл, как ты заворачиваешь, сколько скорости сохраняешь на поворотах. А, в общем, как и так. А, и дальше Дальше у нас в физике CPM здесь рампа. В Q3 здесь рампы нету. Здесь, вот здесь вот находится кнопочка. Ну, я не знаю, будем в демке смотреть, увидим. В внутри, мы после того, как приземлились, здесь попрыгали, мы стреляем вот в эту кнопочку, она нас подкидывает, э, типа как джампат, и летим дальше. В себе мы просто делаем даблджамп и прыгаем по этим ящикам. Вот, здесь находится триггер, вот здесь вот так вот по полу, который нам дает две гранаты. Две? Да, две гранаты. И здесь кнопка. Ну, я не знаю, надо было ее выделить, чтобы, чтобы это было понятно, говоря, вот, что это кнопка. А, прохождение дальше имеется вообще много вариантов. Вариант номер один — это... Э, сейчас, как же там? А, мы стреляем рокет сюда, стреляем рокет сюда, и потом ловим эти этих оба. То есть... Как-то так, я не успел переключиться. То есть... Э, один из вариантов... А, если случайно до конту нажал и проклянулся. А, ладно, сейчас заберем быстренько. Вот, вариант номер два. Это когда мы нет второй гранаты, а пытаемся. Ну, то есть мы первая граната взрывается по таймингу, вторая взрывается по кнопку, и мы вылетаем. Второй вариант, когда обе гранаты взрываются по кнопке. То есть для этого нужно встать каким-то вот таким вот образом. И. Вот так вот вылететь. То есть, вроде несложно, Единственная проблема в том, чтобы точно в пиксель встать, чтобы у тебя первая граната, которая здесь есть, ну да. она точно врезалась после отскока вот это, Потому что у нас очень маленький здесь получается вот от сих вот до сих вот ну, маленькое расстояние, которое граната прыгает, поэтому не всегда точно. Однако это быстрый вариант. Просто зажимаем кнопку. Не надо таймить вторую гренку, просто два раза вот так вот стреляем и вылетаем. А третий вариант прохождения — это через верх. То есть, как Вуди показал, можно встать где-то между вот этой вот пимпочкой и вот этой вот сюда посерединке. Кидаем гранату, например, вот вверх, потом вот куда-то сюда, и они приблизительно должны врезаться одновременно. Вот, по типу того. То есть раз, два, и две гранаты у вас словили. А для тех, кто не хочет эти гранаты ловить или что-то подобное, не знаю, как это делается. Можно просто... Можно просто одну гранату как-нибудь спленить. Можно даже вообще гранату вот сюда с ним спленить. Да, можно даже дать с кнопки. Да, просто заплазмить наверх. Здесь, после того, как мы поднялись, здесь у нас плазма и подъем вверх. И здесь снизу мы видим J, то есть J jump hop, как мы можем прыгнуть плазмить по одной стеночке, по второй, по третьей и головой вернемся вылетаем и здесь у нас фильтр в итоге а и еще самый сложный путь это то есть и вот из тех вариантов которые я показал по идее второй вариант вот этот вот вариант он быстрее чем вариант когда я стреляю сюда то есть у нас получается раз два и два взрыва. А вариант вот этот вот, через верх, приблизительно такой же по времени. То есть я не знаю, если там разница, но мне кажется, чуть-чуть сложнее точку взрыва гранаты, они чуть-чуть более рандомно взрываются. Вот. А вот эти два варианта вроде бы самые быстрые. Но есть еще быстрее вариант, если мы пытаемся при гранаты, как сказать, при... При, при, при ланче сделать, то есть заранее запустить и попытаться их как-то словить. А, это на самом деле очень сложная штука, но экономить она дофига. А, скорее всего, тот там какой-то топ будет а, так проходить. Я приблизительно покажу, какой а, способ я нашел для этого прохождения, учитывая то, что, а, к сожалению, гранаты даются вот только здесь. Я не могу вот, отсюда, вот эту гранату пустить, было бы неплохо, но приходится сначала играть здесь, и потом уже только стрелять. И в таком случае я долго мучился, как их лучше стрелять, там, не знаю, об стенку, в пол, в какой... как их таймить, чтобы взорвались. А сейчас попробую показать, как у меня получилось найти. Надеюсь, у меня получится, как Ну, это ты, мастер гранат, должно получиться. Приблизительно одинаково, но опять же у меня не получилось здесь нормально пройти. А... Как это сделать, чтобы быстро было. Потому что мне скорости не хватает. Во, нормально. О, да. Ну, почти. А, в идеале, как я делаю, ну, я своей логикой покажу. То есть я а, зажимаю пилу и целись куда-то вот в этот уголок то есть первая граната вылетает вторую я точно также с выстрелом пилю куда-то вот сюда вниз то есть по идее вот куда-то в это место получается она выстреливается и она тоже около стеночки. в результате получается то что они оба приблизительно одно время взрываются а, Сейчас попробую еще разок а главное в этом случае чтобы сюда был гранат вот здесь прилететь все все кубики иначе ты здесь прыгаешь и, ну и вот этот вот способ ловли гранат, ломается, и все плохо. А... Сейчас еще раз покажу, может получится. Во. Вот. И, и, и плюс еще вот в этой штуке в том, что не нужно здесь ждать и таймить, когда они взрываются. То есть я просто прыгаю, прыгаю и из прыжка плазмлю. Вообще, идеально они ловятся и отлично западываются. В общем, очень хорошая штука. Я так подходил, но, единственное, не всегда эта штука ловится. И опять же, рандомно можно не словить ничего. А, дальше здесь у нас просто три стенки. К сожалению, вот эти вот штуки они вообще не, не плазмятся. То есть нельзя здесь пройти нельзя. Вот здесь по стеночки заплазмить. А, приходится менять стенки. Передние, задние, передние, задние. А, ну и. Нет, да, передние, а это уже ну ладно. И дальше, после того, как мы ударились головой, возьмем назад. А в вк 3 в принципе, все почти то же самое, за минусом того, что при ланче ракет это прям вообще боль, тяжело. Я только тестил, тем более вот здесь вот нам дали гранаты. Только вот где-то здесь мы можем откинуть, потому что да, да, да. приключение гранат очень поздно. И в результате ну, я делал подхождение вот здесь, вот через низ, потому что. Ну, более кучно гранаты взрываются, не надо извращаться с какими-нибудь вот такими вот штукой, чтобы их словить. И, в общем, лучше ловиться. А, вроде все. А, нюанс... Попробую... Сейчас еще нюанс в АКУ-3. Я, наверное... А, попробую пройти просто... А-а-а! попал. Здесь не приплыл. Почти, почти. Да. В Аку-3, я что делал? Я сохранил ракету в самом начале, которую я показывал, и этой ракетой выстреливался вот от этой стеночки. То есть, мне показалось, или вроде бы, так: что если здесь от ракеты влететь вот так наискосок за два прыжка, это быстрее, чем сначала плазмить вот сюда, а потом отсюда в 4 прыжка прыгать туда. Uh, то есть это экономило намного больше, чем использование ракеты где-нибудь там в начале Вот, дальше у нас uh, прохождение вот этой части Эх, Очень высоко подлетел Все плохо, здесь запрылил Здесь запрылил, здесь миксер сторону закрутил вообще вот. и здесь гранаты, как я показывал это тоже плохо столблены <связать> а, Но ну, здесь финиш, в принципе, что показывать. А, да, я хотел сказать, здесь, опять же, прохождение либо слева, либо справа. Я сначала очень долго проходил слева, потому что это удобнее. Ты вот здесь вот, вот, выворачиваешь, здесь просто так же по летишь туда, в эту стену уголочек, и дальше проходишь. <связать> Но, однако, внизу, когда мы сделаем вот эту всю штуку... А, так, здесь можно лететь? Очень тяжело. Когда вот здесь мы вылетаем, здесь у нас находятся две рампы. Одна вдалеке, вторая поближе. И вот эта рампа более выгодная, потому что она чуть ближе, удобнее на ней приземляться. И из-за этого желательно против часовой стрелки крутиться, а не по часовой. Здесь не очень хорошо получается. И чтобы крутиться против часовой, естественно, выгодно с левой стороны заходить на вот эти рампочки. И для этого выгоднее вот сюда было прыгать. Попробуй спрос с этой стороны. Рано слишком сил. Угу. Да, надо ли там. <связь> ну, перестраивать э, сторону... То, конечно, че не прият, не самое приятное дело, да ты проходил слева-слева, а тут вдруг выясняется, что налево справа. Да, но, но по факту там несложно, там после того, как ты сделал газбуст, простенько все это делается, что направо что налево. Так, ну ладно, в принципе, все. Дальше мы плазмим, бьемся головой и финиш. Больше ничего не надо. Единственное, после удара головой, желательно кнопку назад зажать, чтобы задом, назад, не знаю, или ну, давай, дойду до финиша. Как раз. Два, три, три стенки, кнопочка назад и стрейфим. Либо можно развернуться, пытаться просто застроить. А, вроде бы все. Что об этой карте сказать? Очень интересная, хорошая, динамичная карта. Скоростная. Я по ней поиграл, она мне понравилась. То, что гранаты нужно при, при, при делать, это хорошо. А, в УК-3 она практически больше ничем не отличается. Здесь, в принципе, то же самое с... А, в, с вот этими рампочками в УК-3, так как здесь нету а, заворотов, приходилось просто. То есть мы залетаем, падаем, здесь прыгаем на одну рампу, прыжок. А тут на вторую рампу пружок, на третью рампу то есть короче вот таким вот образом просто пошел а... но ну, в принципе все наверх кое-как я эту карту прошел показал какое-то место либо занял в обеих физиках как какое-то место ну давай демки ну, не первое вот это что-то делать хотел ну, стараться первое. надо было ну что такое так, ну, в общем-то, у нас много демок В целом, много демок Давайте начнем С МКУ 3 КОС, 2 минуты а -а -а. Интересно, что тут можно делать 2 минуты? Он не залетел наверх Плохо да. гранату ставил Здесь он прерокет не пускал, тоже с гранат Получилось у него Трех ракет залезает наверх Про плазму он узнал Смить уголок тоже не очень правильно, смысл и даже падал вниз. Для таких случаев я бы посоветовал попробовать блок включить, хотя это очень сложная штука. В общем, поучиться потестить на каких-нибудь плазма-картах, выставлять правильные углы. Ну да, это же в целом практика просто нужна. Тут не надо выдумывать велосипедом какие-то опорные точки, на мой взгляд. Нужно просто, во-первых, знать хороший угол. А потом уже можно найти себе какие-то вспомогательные средства, чтобы облегчить жизнь. Ой, козы Давай! 2X, или 1 x Вот, успел переключиться, наверх. Ударился головой барампу. вторую рампу. Это же CPM, надо крутиться. Она, Смотрите, вообще, CPM. А это в кутрине, что-то я испугался. Думаю, что не так. Я себе физику смотрим. Так, ну, раз. Там одну направо. О, это тоже решение. очень да, интересное решение И не получилось То есть я он Одну вниз кинул, одну направо и наискосок а, Ну вроде как можно так Но не знаю, мне показалось, что это немножко неудобно Да, здесь можно подобрать две Зачем он так вообще пытался сделать? Не знаю, ну но он нормально играет, я его знаю Просто ага. он, он дурачится я его, я его наругаю, чтобы он больше такие плохие демки слал. Поздно переключился, и ничего там не получилось Видимо, это первый демк, он даже не знал, то что сбоку нельзя плазмить Он пытается плазмить как по стеночке. Ну, он скорее Подпускать. плохо изучил карту Карту-то он знает, и он и про опыт отзнал, он же на него прыгал сразу Он скорее плохо изучил карту, типа наконец все коза отстань дурак две минуты блин вот чё присылал так кузлях сук, -сук в да полторы минуты. <связывая> возвращение Кузлеха. Вот зачем-то гранату после триггера старта не знаю зачем потерял две секунды да это не знаю может он не заметил но таймер уже шел, и если таймер идет, а ты ничем не занят в это время, то называется как? Вселял время какое-то. Ну да, так и Хотел какое-то понятие вывести, но не смог. здесь э, проблема в том, что нужно нажимать э, кнопку вперед прямо сразу после оба если ты задержишься на чуть-чуть, то ты головой уменалишься и не пройдешь поэтому yeah. у них проблемы э, у народа это, что они слишком рано нажимали кнопку вперед и э, прыгали в общем когда нужно Ну получился почему-то ну не получался в общем. вот здесь эта кнопочка, он даже про нее не знал yeah. вот. Потому что кнопки, эти кнопки, даже непонятно, что это кнопки. Да, и то, что в нее стрелять надо, оказывается, там этим. Да, было да, бы да. какая-нибудь, не знаю, рельса и подсвечено ярким красненьким, то, что в нее надо пальнуть. Было бы, думаю, больше понятно. Ну, вот такие вот у нас маперы. Что поделать? Ну ладно, карта классная. Это классная? Не а не геймплей не кто делал? Там же три мапера а. вроде, да? Правильно? Канин. Ватикан. Ватикан Сити. Неплохо, ага. Минута. Минут 0, Интересно, это кто-то новенький, канин. Кто? Это? Роял канин. Это? Кто? Роял канин. Нет, а что это? Что это? Я не знаю. Что это? Кормлю собак, который куда Ага. Слушай, а посмотри, может он в Ватикане делается, потому что это разраб, так сказать, собачьего не, не знаю, не знаю Вот, кстати, с ракетой, да? Одну ракету Да-да-да, с да, да, двух ракет Получилось Оп, тоже нормально словил Очень да. далеко, мне кажется, ракет выстрелил, чуть-чуть не зацепил триггер Надо было чуть пораньше Там помещают тоже, здесь нюанс, куда стрелять Так, вот, прыжок Здесь тоже прыжок Найдет он. Да, я нашел кнопку. И здесь тоже интересно, как он будет проходить эту гранату. С одной подходил и запрыгиваем на со вторым огом. Mm, yeah. Не нашел второй оба. Да, очень второй не нашел. Просто надо проходил. Ну, тоже, тоже как вариант, почему нет. Очень даже. Uh, очень даже хорошо. Хэппи 1.04. Я что-то думал, что нам повыше будет. Вроде раньше меня демки повыше были. Здесь тоже зачем-то гранату закидывал вперед. Да, очень странно. Как бы даже, допустим, там нету даже. Там не будет кнопок по бокам, да, на стенах. Но это все еще странно. Почему бы тебе со старта не сделать типа circle с гранатой? Ну, не знаю, да, это как-то Недоработки парол там ну с, с опытом все науч, научится а вот чуть-чуть ага. не зацепился даже ракету использовал здесь я не, не показал то что перед влетом на вот эти вот рампочки у нас отбирают все оружие то есть в идеале можно было и плазмой ракет сохранить но все это поэтому не получится и так он использовал все раз два до три стенки эх нет, нет. радио коала минут 02 тоже наперед хотя вот здесь в этом случае это нормально потому что у него да. таймер еще не шел здесь он, он... А, кнопку не нашел а, здесь он граната плюс ракет использовал поэтому в принципе все. так с 2Х. двоих да, с 2x угол под в утре чужие посложнее потому что переключается оружие ну да больше там пока переключится Так, про кнопку тоже не знал. Да, про кнопку не нашел. Обидно, обидно. Я думаю, а представляешь, как этим людям обидно? Они старались, они делали, а потом оказывается, там где-то кнопка есть. Не, ну это много раз. Смысле, мне тоже обидно то, что я Вот говорят. Видишь даже, что говорят. Я не буду читать. Ладно, кто... Не будем акцентировать. Вот так, Пашка, 58.9. Не, так тебе... Минуты вышел. Да, первая <смех> демка из минуты. Давай поговорим о том, что тебе обидно. Тебе обидно, что ты, например, не дожал, да? А... Или что? Или ты не нашел кнопку и проиграл поэтому. Я, если честно, не помню даже, какая у меня разница. Разница была с первым местом. Секунда, вроде. По-моему, я использовал 1 x в Q3, хотя 2 х вроде бы не было чуть-чуть, возможно лучше бы я 2 х использовал а здесь... А. ну еще увидим, я, я уже не помню, чем там большая да, разница так, кнопку нашел нашел кнопочку граната через верх с граната. И у вот очень рано сделал прыжок. Да, раз. рановато. Не дождался гранату. Mm -hmm. И хороший финиш, mm -hmm. между прочим, 58. Да. А -а -а. Отлично. Рейвен 58.5 на 400 перебил Пашку. Да, граната заранее. Очень хорошо. Рокет наперед. Во, пошло, пошло. И... Отлично. По, по левой стенке почему по правой, по по по по то есть yeah. возможно чтобы ближе к этому к приземлиться mm -hmm. но не показалось это чуть-чуть медленнее не знаю показалось и один рокет вообще не использовал да вообще не использовал там на самом деле сложно использовать наверное. Да, просто по стеночкам по рампочкам. Попрыгал, кнопочку не нашел, потерял. Сколько-то секунд? Секунду три, наверное. С одной гранаты залетал наверх. Да? Да. Соба. Соба. Ну, Я сума, уже думал, сума, он перепрыг. Далек... Да. Финиш, 58. 58. Он в конце он очень много времени потерял, из-за этого оба. Он бы намного выше был Если бы попытался с одной а, Ну, с одной, кстати, сложнее намного заметить на самый верх с одной гранаты ее прямо земле словить а с другой гранат намного проще Так, ну мы пока видим отличное прохождение от Томми а -а -а. Между прочим, на 2 секунды быстрее, чем у Рейвена. Тоже бл близковато очень, Да, близко, очень близко прыжок, прыжок, один на пол, прыжок. Так, а здесь как он? Просто с гранатой с одной. Ну, а через, и с оба. Оба. А даже не изоба. Ну, то есть, вот э, не знаю, вот я не хочу плохого про карту. Не, не хочу ничего плохого сказать про карту. Эффект 52.8. Еще на 2 секунды разбыл. Пошел, пошел. Нет, ну, ну, ну, ну, было бы тогда все один, одним путем проходили. тоже же неинтересно. Здесь он сколько раз. Так, нет, так оно <с разное почему? Не потому что Маппер так сделал. Хотя, ну, в том числе Маппер позволил, да, как бы тебе раз по-разному проходить. Но, тем не менее, остается недосказанность, что внизу вот здесь оп, например. Но здесь без опыта не пройдешь просто по-другому. Да, Поэтому но если ты новичок я... какой-нибудь, например, и ты вообще не шаришь, типа, а тут тебе хотя бы напишут, что внизу оп, и ты хотя бы будешь знать, например, что спросить у людей. Типа, а как вот, или что погуглить, например, да, если ты там играешь сам. Как побудить и так далее. Что это кнопки, непонятно. Что здесь внизу есть, об, тоже не непон... Даже эффект без оба проходил. Ага. Ну, вот ну, такие вот моменты какие-то. Это очень странно. А... А, так, не 2 даже Вообще, 4 ты... секунды Демка эффекты очень странно Он первый попавшийся что ли таслав? Ну, Или видимо. он просто? Может, он в цепь пошел? Ну, в смысле, он в EQ3 просто поиграл, это сл, а именно на результат CPM играл. Ну, ладно, компонус 51.0. Ну и у него в этом CPM тоже так себе. Вроде кажется. У него не было вообще дырка? Не знаю, увидел. Я у него не был в дырке CPM. Так, про кнопку знал. Хороший дрон. Да, всего Ой, ой. один только словил вторая просто опустил и да. поизовал может он так и хотел так. что Но все равно вторая не нужна я пачку просто куда-нибудь так ну гранат здесь сразу наверх тоже интересный вариант, кстати, что ты одну кидаешь рядом с кнопкой, и пока она взрывается по своему таймингу, вторая граната в это время летит наверх и приземляется прямо в кнопку. И типа получается хороший тоже тайминг. Ну, в общем, отлично. Вот эти вот моменты, это всегда приятно смотреть, когда люди что-то такое не самое обычное находят. Не самое дефолтное решение. 57, 57, пиу. Пиу, пиу. Иу. Так, много скорости. А, на 2x, 2, да, 3x, ну два с половиной получается. Так, тоже по внутренней стенке. Плазма по внутренней стенке, плазма по внешней стенке. По правому краю. А, оп. 2x, да, 2x. Я вот знал, что долгое приключение плазму наверх. Ну давай. Не знал да. то, что тут есть. Раз, два, три, три стеночки. Чуть-чуть э, запоздал с приключением, поэтому пропустил несколько плазменных, у вертикальной вертикальная скорость. Плохо получилось. Ну вот так неплохо. Ну да, шанси десятый идти. РЖБ. Три ракеты, восьминка. По правой стенке. Три-четыре прыжка делал до этого ворота. Этого Ну вот, одна ракета, кстати. Mm -hmm. Но нормально из-за того, что у него было больше времени на переключение на плазму, он сразу с ракеты начал плазмить. Поэтому нормально mm заекция -hmm. Мне показалось, смайпер немножко, не знаю. Не совсем правильно, чтобы сделал то есть правильно надо было или высоту чуть-чуть побольше делать, чтобы э, именно 2 х был, ну, а не один да. х. Либо, либо давать просто одну ракету, и, и людям и было бы проще. Так, 48. Рокет. Перед через переднюю стенку. Перед, назад. Вот, в принципе, стандартное прохождение таких... Таких, так сказать. Э, углов <laughs> ну то есть рокет наперед, наперед стеночку потом ты его ловишь, делаешь 2x и потом отстреливаешься назад то есть, это на многих картах такая штука есть и она, в принципе, логично одинаково почти везде проходится мне кажется, рановато выстрелил, хотя не знаю О. ну, по не по -почти, почти, почти он слишком рано прыгнул, подпрыгнул бы чуть-чуть попозже, и было бы отлично. Ну да. А, да, он немножко с таймингом запоздал. И мог бы с одной бранаты, наверное. Хотя, хотя не знаю. Можно там да, с одной гранатой да. наверное. <къем> Первый ракет не очень. Вот, от, от боковой стенки. с, с О, Пошло, Все пошло прыжка. качество. Пошло качество. Все, сейчас. Будем офигевать. Три прыжка. на ракеты Кстати, Эх, приземлился чуть-чуть бы -чуть подальше заплазмил парк было бы лучше очень поздно выстрелил мне кажется и очень хорошо условленные гранаты Не знаю, очень многие проходят граната вниз, граната вверх. Ну, видимо, какой-то стран... дефолт. Такой. Даже странный, я так почти никогда не делал. Скажи, почему? К45,8. Рокет. Рокет. 2x. Стандартный в принципе, уголок прохождения. Здесь тоже четыре пушка. Нет, три из трех пушков допрыгнул. Вот. Тоже перепрыгнул уголок. Хорошо. Он наверное с солом, чтобы запорол, потому что хорошее прохождение. Нет, кстати. Нормальные гранаты и нормальное прохождение ну, Да, да вообще все нормально Насколько он быстрее? На... На секунду? О. Ну, на, на 700 uh -huh. да, сейчас будет нормальные уже таймы да, пошли Так, 45.0, кет Рокет, рокет Из двух ракет? Нет, три использовал и здесь у нас плазма придется дальше проходить вот здесь. Раз, два, три, с трех допрыгнул. Здесь этот лишний прыжок приходится делать, и здесь краешка. Ну, не знаю. Эх, чуть-чуть не зацепился. хорошая ловля ракет Фэккланд. Ой, Эх, не, не Тэп. Из да. uh, да. Германии. Ага. Денмарк или как она там? это Дания, А, где это. Где это. Du Deutsch. Почему я а не да? Ну, Deutsche, оно так читается. Пишется Deutch. А, -а, а Ну, код страны где Или Гер Типа ну, Гер английская, а -а -а. да, но Отличный вылет, отличное прохождение Здесь всего вроде бы Здесь не делал, здесь не это, придется, да. просто со скользну, тоже вариант Да, это чуть-чуть быстрее, чем с Да, через верх и боковую он делал это, это немного быстрее, чем вы не стрелять, потому что раньше граната касаются пола. Ну, кнопки. Poison 43, 5. Низкая граната, отлично. Через низ даже проходил Раз, два, три. Перепрыгнул, отлично. Вот, одна ракета, и из-за того, что она ее запустила ран раньше, не пришлось ждать, пока она долетит до пола. Uh -huh. С дополнительным прыжком делал. Uh -huh. Да, и вот две гранаты, как и показывал. В принципе, проходится и финиш. Очень хороший вылет, гранаты хорошо вставлены, большая вертикальная скорость. Ну, много, много. 43 секунды таймов да. Ух, Ух ты Очень, очень странное прохождение Но очень ну, вот, Да, очень интересное при том, знаю. И тоже Рокид использовал как раз для ворота И из двух прыжков запрыгивается интересно эта граната ему дала что-нибудь? Возможно, кстати, она получше, потому что у нее дополнительный рокет есть. Я так даже не думал, что можно. Ну, надо чекпоинты посмотреть. Может ты... Может, примерно то же самое. Ну, как бы тут он ждал немножко гранату. Наперед, кстати, две гранаты, очень красиво. Mm -hmm. Но у них вертикальная скорость была плохо. Они идеально словились, из-за этого он медленно вверх поднимался. Итак, Ой, это. Я... Да. Топ 4! Ну, у -у -у -у -у. Да, да, так себе прохождение все равно. 43 ну давайте посмотрим. 43-3. меня получилось... Не, ракета... Не, так быстрее, мне кажется, чем с гранатами. Mm -hmm. И здесь одна... Но очень далеко с ракеты улетел. Там можно было полпушка срезать. Здесь я с одной проходил Гранаты Здесь, по-моему, высоковато, в общем, подлетел Долго не падал Да, здесь у поезда. Вот. очень хорошо вышло, что он Прямо, не сразу, вообще, мгновенно На рампу приземлился а. очень, очень классно Ну, вот, да, здесь я через стеночку проходил хорошо. На финиш я, дем... я демку, кстати, записал за... 5 минут до окончания тайма. У меня до этого было сколько там? 44 и 5, по-моему, типа того. То есть я нормальную секунду себе снял. Так, ну что? Тебя перил про Ки-поп на 300 эндер. А -а -а. Держу Паделось. в курсе. Держу в курсе. Я, я Сипим намного больше играл, чем в Куприн. А, третий -а -а, использовал. И здесь он ну, идеально и два прыжка ну а чеки смотреть так и очень понятно быстрее быстрее здесь только низко пролетел на получилось yes. через пролетел Стрельбой вверх мне не понравилось тем, вот, что сейчас как раз показал. То, что он выстрелил гранатой, а потом он не успел переключиться на плазму, и у него вертикальная скорость меньше была. То есть, ну, да. э, сначала подлетел с гранатой, потом только у него плазма выкидывалась. К сожалению, поэтому через низ показалось по Ну, третье место в любом случае. Поздравляем, а -а -а. проки Кипопа, молодец. 42 и 4, Зондер 4. Второе место, поздравляем тебя, Зондер. И еще одна использовал Раз, а, да, да. столько пушков Я не знаю, дает ли этот рокет что-нибудь или, или, то есть выгодите Сразу стреляете, или... Ну, нет. тестить, надо смотреть чеки. Очень высоко подлетел потерял, там не знаю, полсекунды, наверное. Угу. Mm -hmm. К сожалению. Но зато за 2 х шел спокойно, наверное. Потому что 90 ракет. Хорошее гранатирование. Очень да, очень хорошая граната, большая скорость урцкая. Ну и, и первое дельта место. Франция. Дельта, да, 41,7. Как обязательно как я проходил, так он три ракеты использовал вначале, проходил через правую стенку То есть использовал цепостной ракет, а так прыжками делал. Я по чекам посмотрел, у него здесь быстрее, чем у меня получилось, из-за двух ракет. По-моему, из-за того, что он низко, очень, вот здесь очень низко пролетел, прям mm -hmm. хорошие гранаты ага. хороший подъем 417 качественно качественно ничего не ага. так цепп а, я предлагаю не смотреть вот этих ребят да. под санкциями да, да давай его хотя бы буквально там 15 сек в чем там дело вначале просто стоял мне просто интересно или он пытался пройти 40 минут какой-то какую-то часть Давай, Или хотя это сделаем, это? и мы сразу узнаем, чем он занимался. Сюда ракеты. плазмил. А не, плазма очень плохо получалась. То есть просто да. он полчаса пытался пройти карту из-за того, что э -э неправильный угол выставлял. Прошел, пытался с граната перепрыгнуть. Оп, долго не понимал, как сделать. Он торжок зажимал заранее, да, того, как да, да, да. То есть это, видимо, новичок совсем, который Плохо пока ориентируется в том, как проходить карту вообще. А потом стоял, видимо, 20 минут. Все ясно. Ну да, ну ладно. Mm -hmm. Еще я предлагаю не смотреть вот эти Но я понимаю ВК-3, например Но ЦП мне не знаю, что. вот Коза Я точно не хочу смотреть что ну что ВК-3 уборачился, он ладно. точно дурачился Давай Катруфу включай Давай, да, Эти ребята под санкциями у нас И Вроде все, да, все остальное там нормально Так, Катруф полторы минуты Ну почти... ладно, минута 26 Катруф, порядок Кидал гранату Со старта а, не совсем было понятно, знал ли он про кнопку. Ну да, знал. Он выстрелил вроде в кнопку. Да, но он выстрелил так, как будто он уроки там хотел успеть выстрелить просто. Почему-то, не знаю. Странно. Видимо, у него сложилась картина, что эта кнопка может для чего-то нужна, кроме как. Ну, я думаю, если он сейчас, сейчас он ее один раз выстрелил, думаю, да, понятно будет, что он гранатой стрелял. Так, ну здесь опыт, конечно. Да, из-за того, что чуть поздно нажал кнопку вперед, не словил, удалялся головой, второй раз слишком рано нажал, сейчас нормально нажал. И из и граната решил проходить. Угу. Ну, ничего страшного. Угол хороший. С да, использовал Рокет, который им остался, машин поздно Да, да, потерял В вертикальной скорости все остальное. Раз, два, три стенки и финиш. Минут 6. Не, ну неплохо, неплохо. Узлех. Минута 18. На этот раз он зацепил старт попозже. Наперед не закидывал. Все ракеты использовал. Могу, какой-нибудь оста оставить. Не, ну с другой стороны вот дают mm -hmm. тебе 4 ракеты. Ну и используй, а, чё... типа че хранить-то, че склад что ли ракетный какой-нибудь? Ой, Ой изобилие выбедился. Ага. А, слишком рано нажал. О, нормально. Через гранату. А -а -а. верхней рампу проходил, вроде бы, так получилось. А с другой вот стороны, как бы, вот они сделали гран здесь кнопку для ВК3, да? Ты стреляешь и перелетаешь. Почему в CPM нужно делать рампу? Если оставить в ЦПМ кнопку эту же, что это поменяет? А. Глобально. Ну, не знаю, потому что видимо, сначала сделал рампу, потом решил для Ваку-3, чтобы по рампе не прыгать, ну-ка, я сделаю кнопку и так оставил. Но это лишняя работа. Mm. Ну... Проще было просто удалить... Ну, ты... я не а, дифференса. ха ну физи... ну на этой карте это не надо. Особо тоже чем. Ну ладно, минут на две. Ну то есть вот можно просто кнопку оставить и все. RDDPY Проходит у нас карту. <как> Через гранату с ракетами. Все, все ракеты... ракеты да. Кнопочку нашел, все хорошо. И у вот прыжка он перепрыгнул два прыжка запрыгивает вниз дается головой и ракет решил наперед поставлять возьмал ракеты ракеты вообще не использовал э, зря вот была бы здесь кнопка и все и что бы это поменяло? Ничего. Спейсинг, ты себе все так же подбирай под гранаты наперед. Смотря когда кнопку нажмешь. Ой, ну что же у с углами? Как так можно? Ну, учится человек, учится. А, -а, -а. а прохождение хорошее, между прочим. А -а -а. Не а -а -а. надо тут на играть dpi Так, космонавт. И вышел из минуты. Советский космонавт. Тоже без R-Bере, -то просто с гранатами. Оставила. -то, -то оста, оставила один 1 рокет. Наверное, сейчас обсяга будет его использовать. Ой-яе. Да. Ой, под себяшка пошла. ой ой ой ой Спасибо, спасибо. И 2X не использовал. Тоже с гранат. Слишком близко к сянке. Я уж подумал, зацеплю там трейга. Угу. Можно было чуть-чуть отойти. Без кнопки, А, я думал, попробовать с одной граната. Сразу нога. Раз, два, три. И... Немножко промахнулся там по стене. Но это нормально. Это косяк Мапера, будем так говорить. Космонавт не виноват. 57 секунд. Рейвен из, из uh, Южной Джорджии, так сказать. Не знал про кнопку, через ганады проходил. Угу. Вот, все вот так бесплатные. вот реально, вот ты кнопку эту если не увидишь, И ты даже пара, не пара. сделаешь 2x получается. Потому что у тебя скорости не будет хватать. Это же, блин. Не знаю, хотя. О, нифига. Ох. Нифига. Рисковый парень. Заскемил, наверное, да, не, не пытался, триггер не зацепил. Эх. Я наверное, запрыгнул с рампы, и... как мне он будет. Просто с одной. И чуть-чуть рановато, наверное, плазмить начал. Не финиш. 57,8 нормально нормально 55 1 хэппи в обе физики хэппи играет я думаю что хэппи действительно твой фанат у него и ник как у тебя и в физики пытается играть так что а -а -а. Ты, ему, ты ему плохой пример то не подавать своими 2 там 5 -5. О, ракет использовал неплохо да, да кстати тоже как вариант почему бы нет ну, там, на самом деле, там я очень много вариантов, как, где можно ракету эту использовать И все они полезны, в той или иной степени Очень хорошо, кстати, очень О, хороший спуск я... Зацепился, Ох, к сожалению, такой угу. Я, по-моему, с твоей для нас зацепился Ну, вот это пять пивотцев А может, это ты его фанат? Right? <laughs> так, сына гранаты хочет Давай, давай, давай. 67, 66 немножко. Как? Да. Он чуть-чуть с градусами пониже бы поставил, повыше бы больше. Так, Сергейкус 53, 7. Я бы Ну все, читер получается. Гранаты на пьет. Все гранаты, о, ракеты все о. использовал, кнопку не знал. У нас, кстати, со стол про кнопку в Ну, про вторую. Что? Он про первую тоже. Про кнопки тоже не знал. Он когда проходил. Очень странно, что демка не отправил mm -hmm. Он писал то, что типа не хотел. А, а, очень слабый демку отправлять в итоге. жалко Но в итоге у него первая демка была нормальная, но без первых кнопок. Mm. Их не нашел, не видел, он не стал Ну они, они непонятны вообще, что это кнопки, не кнопки Текстурой там маппер случайно текстуру поменял Я не знаю, это выглядит вот так вот 53, 0, рефер, да. Не будем, не будем Но это, но это неприятно, понимаешь Это надо умножать а себя Спокойся. Так, с двух? Нет, с трех да. Промахнулся? Промахнулся в <с> посолке, бывает Ой -ой -ой, а, с... О с ГБ. ГБ сделал. Сильно, сильно. Но он без ГБ не допрыгивал, видимо, только он запретил то, что он вообще никак не решил сделать. Внезапно решил ГБ, да? Да. Либо... На рампу не попал. С одной гранаты. Да. О, о, отли... Отлично, до верха. Uh -huh, Он ее хорошо словил и... а, Ой, здесь Не, не до верха. Тоже видишь про опыт, По второй не знал Да. По Хорошему нужно на всех картах прям Сидеть и, и искать обы Потому что иногда они бывают -заныканы Да, видишь в чем проблема Еще что очень Мало карт с обами И теледжампами например. И люди, люди наверное уже даже не знают Как теледжампы делать И как обы выглядят Типа, ну, если долго что-то не играешь Ты и забываешь А кто-то, кто новый приходит Они даже не знают, что оба, например, существуют Откуда им знать, если карт нет особой вот Ну, ты, ты их и не ищешь Типа, тоже такой момент как бы не, Ну, ну об не нашел Это, это вина уже самого игрока Потому что, как бы Что поделать Да, нет, я не спорю Но со стороны маппера можно Сделать какой-то намек но ну, хотя намек есть в виде плазмы, да, что там лежит плазма. С другой стороны, ты можешь подумать, что это просто бэкап, что если ты не залетел, вот у тебя есть еще гранаты, вот тебе лежит плазма, пожалуйста, залетайте типа, отсюда с гранатой. Ну, тоже такое двойственное. Ну, демка, кстати, неплохая. Хорошо, кнопку не использовал, либо не знал, либо забыл. С одной гранатой. Ии, давай. А, да. Качественных, качественно, так. наверх А, ну мне не забыл. Да, еще. Я, не, я посмотрел. Подожди. 51, да. нет, торнер в следующий Все верно. Так. 54. С ракетой наперед. про кнопку видимо не знал. <зад> задом чуть-чуть поворачивал вес это вес <с <с две ракеты а когда-то для того чтобы поставить нормальный тайм надо было декомпилить карты чтобы найти все кнопки да, кнопки, триггеры, чтобы посмотреть. <свят> Надо было декопилить. Да, золотое время было. Очень странное решение с этими гранатами здесь. Две гранаты, было... да. Не очень понятно. А, ну как бы раньше в основном для клипов триггеров и приходилось декомпилить. Да, ну что я и, и говорил. Издам, да, да. только в Радианте можно было и посмотреть. Да, и там же можно было посмотреть кнопки, там всякие... этим да, да, если и... где-то зарыграны. Да, да, да, всякое. Вот, а сейчас так клипы триггера можно просто включить, стало меньше. Все ясно. Да, люди думают, а нафига декомпилить, и так все видно. 48.5, да уже до слова такого даже не знает никто, декомпилить. Мы вот говорим про это, а в комментариях кто напишут на языке непонятно. Что? Как? Что это такое? Как декомпилить карты? Так, ну неплохое начало, кстати, перейти Да, перепрыгнул после... яму с плазмы. Mm -hmm. Очень хорошо было, здесь было больше, он был сразу вниз, кстати. Не-не-не, mm -hmm. чтобы вниз улететь на жунках. Расти на Витку. Не знаю. Без ГБ прям очень тяжело. Я хотел сейчас как раз сказать то, что он проходил с заворотом после плазмы, и вот таким вот образом с одного прыжка очень тяжело тут в яму попасть. Можно полностью. Ну, у меня, по получалось. Да, наверное, можно. Но там отбирают там же отбирают да, плазм... Ну перед бы... да. Ну перед ямой да ничего ничего тот же что тот же тот же тот же тот же тот же тот же тот же Нет, ну вариантов много, надо просто знать. как-то, опа, два с половиной X, да, практически. очень хорошо Скорость у него 1395 из двух прыжков, далековато немножко упрыгал, но Полтора Х получился, ну в основном одну ракету, ракета ну да, лишний прыжок получался. На этих храмах Нем немножко смущает то, что в русском языке ракета она, а в английском ракет то... Дубай. Дубай. Ну да, говорить. Хотя... <свят> так как ракет? М интересно. А ракет какого? Подожди, какого рода? <свят> ракет в английском? Ну, друзья, английский. Можно даже загулить. Ну, какого рода, Рокет. А? Хи, разве? Ну, ладно, так, короче, 48-0, бонс. Поехали. Так, ракета от стены. Про кнопку не знал, к сожалению. Я не знаю как посмотреть, а вот ловы Да, завернул неплохо С одной и граната залетал То есть как бы он и не ждал, вроде это быстрее И с оба проходил очень хорошо кстати вылетел особо очень качественно так как раз мы почти почти уже на последней страничке демок волка 458 ой 454 не подожди Да, да, да. 454 волка а рокет мужской рол. а это во французском английском английском не написано так можно в этом в Google трансляторе посмотреть. А он, он разве там рот пишет? Как будто бы, да, у меня такое ощущение, он что вроде... он там пишет. Там где-то таким полупрозрачным шрифтом написано. Я не уверен. Зачем то две две канаты кидал вверх? Не очень понятно зачем. Возможно, как-то для внутреннего тайминга ему так проще было или что-то того. Нет, не пишет. Непонятно. Нигде. Он ну, пишет нет. транслит, и пишет э, определение. Ну и ладно. Да, да, да, ладно. Сорок пятый Ну кто знает, э, ребята пишите обязательно ребят, комментарии. Ну, вроде так как у нее окончание на не на а может быть женского рода. Mm. Ну на это в русском. В русском ну, Очень высоко подлетел потерял mm -hmm. мне кажется много времени. Он может хотел именно рампу зацепить. Голова ударит сюда может быть. С одной да, гранаты Очень да. хорошо словил Правильные углы И заплазнул на верх. Да, с одной гранаты наверх залетается Если хорошо выставлять углы И прав... вовремя разворачивается Лоли Пополиниус Да, 3x Отлично все получилось Плазма Здесь он просто с Тут Две ракеты два x Высоковато, но зато сразу на нижний рам завернул Эх, лишний прыжок взял, лучше бы соскальзнул с краешка И здесь на рампу очень неудачно приземлился С одной как он так быстро вниз? Быстро. Не знаю... А чё-то ГБ получился? что то я не так Не, не как-то Не, не, как не знаю... Crazy Hall, Scotland Из Скотландии, 44-5 Шотландия, а не Скотландия да, да, Скотландия Эх, очень как-то вылетел Одна аркета осталось, да? Нет, он использу... использовал ее. А, не... да. Разве? Да, он. 2,5 X, потом до. Да. Там 4, да, да? Да. Это я. Да. я уже это. Я уже плавлюсь. О, не завернул, то Рампу использовал. Да, на рампу не попал. Ну, повороты в целом хорошие. Даблджамп хорошие, Гранаты наперед! С одной гранатой. А... Собом. Да, собом. И а 40, 40, 40, 4,5. Пузефер, пузо Слава пузу, слава пузу Слава пузу Чьему Ну хочешь твоему Мне не жалко славы Да, в три прыжка Но опять же без гб Я пока не видел, чтобы кто-то Туда. допрыгивал но ну, эффект единственный пока кто сделал гб очень хороший спуск нигде не последний рамп очень удачная, что, ну да но в целом эффективненько получилось и с одной гранаты вверх. очень поздно начал э -э поворачиваться и потерял вертикальной скорость. он там два раза за он по две плазменки промахнулся. Так, Immortal. 45 секунд. С 2х. Очень хороший 2х. Да, очень высокий. Там 3х вроде бы, да? Ну, ну 2,5. Да, так будет. Угу. Или 3. Ну, типа 2,8. Не сказать, что там прям 3х. Да? Волл завернул сразу на нижнее и зацепил немножко краешек. Да. Здесь лишний, да. Немного не по плану все пошло, так кажется. Да, дабл джамп, прыжок. И здесь он будет использовать две гранаты. Да. Вот как я сам начале показывал. Угу. первой гренки. 41.1. Так, альфа из UK. 40 секунд. Здесь все хорошо, заворот у не Просто спуск дампа, но... Ну спор, да, но еще много скорости порезал. 2 x очень много скорости здесь, завернул. А, заспил. Да. Ну вроде не так проблема, нормально пропрыгнул. Здесь у меня скорость очень медленная. Когда mm -hmm. И здесь он... Ну, интересное прохождение, но, мне кажется, у стенки было бы лучше Ну да, и прохождение интересное, но эффективность под вопросом, так сказать <laughs> Так, 40 и в Кошаков Из советских юнионов, стало быть, лук, советский лук А, подожди, или совет луков Или лук это онион Да без разницы Это 2х он своей вилла ракеты или, или нет я пропустил нет, а я просто не наладал ну, тоже уже да это лавишься тоже уже не видишь <смотру> Смотрю книгу вижу фигу сразу так, внутрь Сразу да, да, совернул да. да, два хороший. три да. просто по всем рампам пропрыгивается и нормально переворачивается вот очень хорошо для всего, что нужно, гранат и на финиш 42. А там, по-моему, нельзя было сделать. Да. Хотя, хотя. Но я, я не помню, там вроде не красный был пол, он простреливается. А нет, делается, делается, я делал. Значит, там не Как 39 секунд, 37. Вот от а боковую стеночку Одно плазма и здесь у него плазма -джамп. И, видишь не допрыгнул Ой, даже -джамп. Но, но, но но много но потерял Ну вот именно то что тебе нужно завернуть очень резко как ты там с плазма нифига нифига он залетел mm -hmm. и здесь он зацепил тоже да и две гранаты 39.7 Так, 39.3 ТУЦ ТУЦ, который не старался лучше Через пол проходил, с тремя э, ракетами На самом деле, вот это, этот это, вот... А, это CPM Физика Да Да я че-то Здесь в CPM по идее ракет сейвить и не надо, потому что его там почти не, не использовать. Из-за триггера, который все отбирает. Ну да, ну можно что-то придумать, но не знаю. Это надо, конечно, также все тестить. <coughs> Сложно сказать. Пригодится, не пригодится. Отлично, словил три гадалата, P2. И финиш выстреливает. На самом деле выглядит очень много правильный вылет, очень много экономит. Просто заворот. Вот, видите, надо же. Но про... ну, он прям так узко-узко прошел надо же. Так так и надо ведь? Ну да, но это очень сложно. Ну но... Лишний ты, ты же Ты играешь в игру в 20 лет. Ты говоришь, что-то сложно там. по крайней мере, у меня прохождение так пройти очень неплохо. Ну, Но с ГБ все намного лучше, удобнее такое. Да, но с ГБ, мне кажется, сложнее даже. Ну, сам проблема ГБ словить с этого слета, а не с прыжка. Да. Ладно. 369 в риф из э, Соединенных Штатов США Ну, помню как это переводится Какое-то слово Раз, два, вот лишний прыжок И в правую стенку Хороший с 2 За Из 2x ходил И нормально захлазмен А, лишний прыжок взял Футжамп прыжок. Он, видимо, понял то, что он э, слишком далеко встал от стеночки, поэтому второй ракет чуть позже. Да, пустим. да, да, мне вот, тоже показалось. Да. Что он как будто просто адаптировался. Mm -hmm. То, что получается. Так, 36.8. Соус Африка. хорошие ракетки, хороший выстрел, хорошая плазма, 1050 ну, ну, плазма джампом. Вот, смотри, есть а, да, плазма джампом. Да, да, да. да, да норм. Апай не не использую. Но жамп. для этого нужно вылететь очень хорошо. Но, ну конечно. Прочно плазма. О, головой отбился. Да, но я думаю, что это не особо нормально. Не знаю, выглядит ужа. по крайней мере, чтобыстрее по рампам именно прыгать. Или вообще как... Ой, очень хороший гранат слоил Но вылетел не а. очень хорошо. Может быть на 200 бы побыстрее было, если вылетел У меня зацепился провод наушников, за что поедем-то не. Понимаю. Давай, так. next. 356, проки. Проку. Хороший. Вылет. Это, это много скорости, 1200 после плазменки. 1700. Да, и здесь я точно прыжков делал. Очень большой был, получился из ворота. Так себе 2 x Но здесь я нормально завернул. А Соником, кстати, играет. Да, я слышу. Хороший вылет. О, все хорошо. Кио из Финляндии Киой? Ну он Кио, у него Y, второй лишний, по-моему ну, Ты сказал, что он лишний? Ну, в смысле он э, пишет его просто, типа, видимо, что красивее выглядело Во, вообще ГБ и, да. и плазмоджапы еще добавил? Да, До плазмоджап, по-моему, немного не, не, не, не получилось О, отлично В высоте получилось, на рамку -пол. Запил пол, но ладно. И здесь он будет через, наверное. Нас... А, -а, а! Вот. Ух ты, отлично. Ой, вылетел не очень хорошо, на самом деле. Рампу вообще да. не зацепил. Из-за да. того, что он наперед запустил, он быстрее пострелял не получилось. Ну, гранаты, то есть. Mm -hmm. Ты что, сегодня путаешь play. ракету с гранатой? Да, да, да, путаю. Давай, той. Да, да, да, да. 34,8. Дельта из Францеленгии ГБ с гранатами Я не понимаю, правда, зачем это, ну все да, было... это, это, не... это <связано> не это не ГБ было, это что это просто была граната обычно Это ГБ был за гранат А, ты у Да, да, да. да, Ну, он тоже не понятно зачем ГБ <связано> есть на рампы все попался, хорошо. О, прав, прав, перепрыгнул все, что нужно. Да. Я долго целился. Но зато словило почти идеально. И углы хорошие Да, и хорошо вылетел. 34-8. Так, пятое место. Рейн 34.6. Да и... Из твоей страны Enter, между прочим. ракеты хорошие. нашел кнопку нормально завернул гб сделал и перепрыгнул в голок видишь там даже если плохой вылет и делаешь гб ну все получается не ну конечно гб там очень сильно помогает но не самый простой гб который можно делать особенно для не очень игроков две гранаты наперед отлично словил специально тормозил а, видимо, другие углы для приземления. Но у меня как-то вообще не получилось нормально. Слышно, таким же временем, кстати говоря, ауру. Mm. Из С Словакляндии. Словакия. Ну да. Без ГБ. Ой, ой ой очень лишний прыжочек. Да, а, просто. 7. Да, просто 7, вот так. Вот. Взял и вс, нету. Нет, <свят> 07, Очень хороший О, спуск. Все, все пропрыгал. <свят> тоже две гранаты вперед, тоже хорошо словил. 2, 3 и. И вот, нормальный. Финиш, 4, да, нормальный вылет. А какая у меня версия? КГ, посмотри, какая мне версия. КГЭ. А подожди, а у, меня, у меня. А или че? 1, 97, че а уже 27 играют? А, то ладно, 27 вышло? Да. Я не помню, какая это у меня. Так, ладно, третье место с газа. Я потом разберусь. Это у меня тут дефраг старый просто. Два, да, три ракета, ползминка. Да, очень много скорости. Ах, ГБ не получился, поэтому лишний прыжок. Да, он его просто, просто ползминку выстрелил. Низкий залет, нормально Перепрыгнул в уголок, здесь запрыгнул. Вроде все хорошо. По-моему, он специально здесь даги делал, чтобы... По спейсингу да. себе, чтобы попасть как mm -hmm. надо. И хороший вылет и 4-6. Он... Я не заметил, он зажал, прессит там или нет. Там, не знаю, я тоже не знаю Ну там светло. У окна светло, так не увидишь сразу. Ну я подумал, там сейлбак какой-нибудь поделать, а потолку пострелять. Ну да, но там, ну можно, но тогда надо держаться либо левого, либо правого его края, края, потому что там окно, без вип клипа, наверняка. Поэтому, да, ну, так, ладно. Ну, Трое да. место, undead, enter. У, mm -hmm. а почему у тебя тут undead, а там Там я демку записывал это в начале недели, а тут в конце недели. Я заметил то, что у меня дефней неправильный, только потом. Да, ты какой. Ну у меня просто дефракт. Другой другой этот пак использовал, он заметил. О, ну ладно, 3.6. Второе место. Поздравляем тебя, Энтер. Молодец. Сейчас посмотрим. Хороший 2 x с тремя ракетами. Много скорости. ГБ. Хорошо. Хорошо. Два прыжка. в правой стенке. 2х нет 1х 1х 2, ракета x. Здесь. плохо первую ракету зацепил зацепил пол угу. хороший поворот хорошая скорость сразу гранату пускай оп идеально все по 107 хороший подъем хороший вылет 336 ну но тут было несколько помарок это 2 и ну, но когда ракет вниз я стрелял я его плохо словил и зацепил пол чуть-чуть То есть, в принципе, нормальное прохождение, хабарша 33 У меня до этого было 35 и чё-то там Так, гоблин 32 секунды, кто на ГБ Я вот крана? У него здесь вообще как-то, mm -hmm. да, ГБ за венки 1200 Здесь mm -hmm. он тоже ГБ делал, да, и через левую стенку. Здесь он вообще наискосок решил, и здесь он на один рокет больше собирал. Правда, и да, и его использовал. И здесь не запил пол, все отлично пройдено. И здесь он на прыжок раньше делал. Mm -hmm. В общем, очень хорошее прохождение, все супер. Да, я... Ура. Ура! Так, переходим в браузер Медленно не будешь смотреть? Ну ладно А медленно думаешь посмотреть? Не знаю. Надо, ну там, ну, там нечего прям рассматривать, мне кажется а -а -а. Okay. Мне, мне так показалось okay. Так, ну в общем что, 23 дымки в ИКУ-3, 37 CPM. Из CPM и в 3 мы сразу вырезаем коза Потому что он отправил какую-то фигню, значит, 20 лет и 36. А? а ты, видимо, мне только игру тасла. Окей. Okay. А, ну, не, давай я тебя быстренько... Не сложно. Окей. Okay. В общем-то, вот такие вот результаты. Mm -hmm. uh, Топ-3 топ FPS у нас, в Q3, Enter'а yeah. подви подвинули просто. Ну а ЦП, ЦП держит все под FPS и пока что сзади этим паровозиком друг у друга там эти дым, и, ну это mm -hmm. ладно, не будем. Ну в общем сейчас у нас идет третий раунд, закончится он уже завтра, <laughs> mm -hmm. держу в курсе. Обзор будет? Давай, давай давай договоримся сразу, давай на камеру договоримся. На камеру? Когда, когда да, обзор, да, да. Когда, когда обзор сможешь. Когда так, я в среду. В среду, окей. В среду вечером запишу. В среду или четверг? Давай вот так. так в среду или четверг? среду или Я... четверг. Я пока не знаю точно. Это слишком далеко загадываем. Я не знаю. Mm -hmm. okay. Вот, в общем-то, карта от эффекта. На мой взгляд, карта неплохая. Сделана да, кар... карта, с куч... карта с кучей пушек, с кучей... Ну, не так, что куча там в основном в основном Rocket получился, но вообще карта интересная. Да, но ну, нету, как мы видим, ни гантлита, ни машингана, да, к сожалению. Не пострелять, да. ни с перчатки, ни с, ни с пулеметикой, ни, ни, по, пи -пи, Вос... ни поделать. Да. да, в основном прохождение гранаты там вообще не нужны, там просто они как эти. Ну, в общем, играйте, интересная карта, хорошая, участвуйте, и все такое. Да, и не забывайте, что нужно скачивать. Если у кого не скачано, кто-то первый раз играет еще что-то, вот здесь есть правила. Можете ознакомиться с полными правилами, можете скачать себе конфиг со всеми настройками. И обязательно читайте везде, как его пользовать. Вот. Да. Ну, в общем, все. все всем Да, да все, всем, все. Всего хорошего. Ждем демок. Будем обозревать. Да, всем спасибо. Всем пока. Да. Всем пока.